Ну вот еще один кусочек берела. Разваливается все. Разваливается. Шерла, шерла, шерла. Вот здесь вот рядом с ним что-то светленькое. А вот тоже. Вот берильчик. Сидит. Солнце ярко не вижу. Показывает, не показывает. Ну, в общем, берил здесь, поверьте. На слово. Вот в таком скоплении. Я-то думал, а тут, ну ладно. горнями проросло. Деревце прямо. Прямо-прямо. гранатики вроде там мелкие ну очень что-то гранатовое встречается а так кварца мало или педалита нет а почему здесь рыбы нет Шерл пигматит интересный, весьма необычный, в смысле, что все рассыпается в руках. Зимолеты, зимолеты, береговыми руками. О, сколько шерла напичкано Надо отмыть этот образчик. Ладно, глинка забралась. Черная, немножко вяз, вяз, вязкая, надуя там бывает что-нибудь. Вот, попался, который кусался. То ли кварц это, то ли берил, не знаю, похоже на кварц. Добро смотреть надо. Сидит так стоять. более интересный когда он водянистый становится таким Сколько стоит? Я говорю, а это он? Вот. И только один парень молодой взял его в руки, с такой нежностью, сел на свое колесо там от машины. Ну, сидит и вот не может. Неужели, говорит, это вот, это вот то, что ты вот взял? Я говорю, конечно. Забыть не можешь. Да какая красота-то! И все спрашивают, сколько стоит, а он один. Какая красота? -то? Я говорю, вот. В этот. Ты знаешь, говорит, я впервые в жизни столько переворочил земли, и что, в этой такие могут быть красоты. Не вот они когда... Я, а я говорю, да возьми его, подарю тебе. У него шары мало. И когда они отсюда уезжали, мост сделали, смотрю, все проехали, а у меня у дома, раз, машины тормоза запищали. Дверь открывает, заходит, руку вот так вот держит. Я думаю, что это он. А он, Иванович, вот я хочу вас отблагодарить. Деньги вы не возьмете. А вот и подает мне ветку с крупной земляникой, а они, говорит, такие же красивые, как ваши самоцветы, вот и подал мне букетик этот. А я, говорит, чуваши, всем буду рассказывать и показывать, какая же здесь красота. Я думаю, вот хоть до одного дошло, что не все так. Не все деньгами измеряется, да? Веряется, да? И вот пигматитовые жилы, значит, обязательно должно быть, есть несколько типов пигматитовых жил, есть... С кварцевым с ядром кварцевым вот здесь видите белое ядро вот если здесь наверное вот уже змеевики все-таки больше разрушенный змеевик наверное вот по породам если смотреть ну и вот и а, а часть э, типа мариона, то есть дымчатый кварц черный такого цвета но не кристаллический и вот здесь значит если кристаллический идет дымчатый то могут быть цитрины в этой яме или марионы. Ну, в основном, значит, здесь вот очень... Почему золотуха-то называют? А потому что цитрины были шикарные. До нескольких метров кристаллы золотуха назвали от золотистого цвета. Чернуха от мариона. Понимаешь? И вот эти вот названия это они все... Ну, как тебе сказать, кому, как говорится, что фантазия. Да, видишь, это вот змеевики все-таки, видимо... Ну да, змеевик идет, вот кварцевое живое, да. кварцевое и вот слиз... никель еще проявляется тут. Здесь, видимо, все-таки турмалины. Ну, все-таки проявление никеля над да, -да. да. Синий, зеленый а? бывает. А, Видел на липовке да. такие. такие змеевики. Где змеевики, там и халера такая. И вот они эти деды-то сигареты-то отойдут. Они, значит, ориентировались все-таки по микрозанорышам. И вот, если вы, например, замечаете, что маленькая яма, вот особенно это хорошо видно на Лабашке, вот на богатом болоте, по севой линии идут. Вдруг маленькая яма, большая яма, еще больше и самая большая яма. Потом друг раз бах обрыв. И все. А значит, жила выклинилась. Или наоборот продолжается опять маленькая яма. А как они работали? Вот я тут, когда работал, нашел жилу. Ну, думаю, сейчас возьму. Пошли микрозаноруши, хорошие цитринчики, там берильчик попал, рою. Дальше бах, пустота. А они, оказывается, что они очень умные были. Они брали дудку. Сначала, значит, карьером работали, потом здесь наверняка была дудка. Уходили в дудку, и чтобы не вскрывать полностью всю эту породу лишнюю, а здесь же очень гора, воды нет, они шли штольни, без крепи даже. Ну, кого завалит, кого не завалит. Вот тут есть Артемьевская яма за Кайгородской, там Артемьев лежит, до сих пор завалила его. И вот они, значит, шли дудкой. Доходят до этой дудки. А еще ведь что интересно, вот вы наблюдаете. Отвал это. Вроде бы без ты вот начинаешь работать жилу. И сыплешь отвал. А жила-то пошла, может быть, под твой отвал. Не перебирать же его заново. Они под землей шли аортами. И вот этими аортами... Потом, значит, дальше уже становилось опасно или еще лишняя работа. Они чувствовали, что скоро занорыш, снова новую дудку. И выходили на эти занорыши. И вот если отвал искать, чтобы, как говорится, дедовские хоть что-то, что они выбросили, это же было в мокроте, там, все это в земле, не каждый камень добудешь, да еще. Часть все равно уходила. Уходила, но я считаю, что... Когда вдруг годы были, когда не шел камп, они сами перемывали и перебирали отвалы. Почему? А потому что у них было безотходное производство. То есть вот Калугин был в Нижнем Тагиле, знаменитый коллекционер, одна из лучших коллекций была у него тут на Урале. Потом еще в Свердловске было масса коллекционеров. Было такое общество Уоли, Уральское общество любителей естествознания. Которые выпускали свои книги, свои журналы, карты, читали, слышали, наверное, про уволе. Сейчас оно возродилось, это общество. И вот они, значит, тоже собирали коллекции камней. И вот наш краеведческий музей организован был как раз уволем вот этим. Вот первые образцы, первый музей. Вот. И, значит, получалось что? Что, во-первых, были, помните, гор, эти горки делали. Так? А на горке шли какие камни? конечно, те, которые в огранку не пустишь, которые форма более-менее ничего, они, значит, для из теста добавляли там всякую холеру. И на основе деревянной площадки, деревянной веточки и обклеивали этими. Эти были горки, значит. Другая часть шла, коллекционки для институтов, для школ, для музеев. Значит, делали коллекции. Тоже камни, которые, значит... И отдельно штуфы, некоторые штуфы стоили дороже, чем, например, ограночный камень. Особенно вот здесь есть речка Крутая за Мурзинкой. Там не было таких ювелирных самоцветов, но зато были штуфы эстетические очень. И они очень ценились, и за них давали большие деньги, потому что она как сама как красота. И то есть получалось, что... Часть камней шла в огранку, часть на коллекции, часть на горке. Что получается, все шло в дело. Потому что работая в такой, извини меня, выкидывать камень, конечно, это... Вот министерская яма, знаменитая Турмалиновая, она вся перемыта дедами. Ещё. Там нефиг искать. Черный Турмалин найдешь, а хорошего навряд ли. Ну, там, да... Там лестница гнилая, я лазил туда. У меня рассказ есть. Не знаю, но, не знаю. А я без очков. А это, по-моему, уже. Это, по-моему, пленка окисла какого-то. Вот с Ножом возьми, да, вот оно видит, а, да. а может быть типа опала, что-то опала. Да, вот на опалу мне надо, Я мне тоже думаю что... Но я просто в кварце вот так да, вот опала, да. опала не видала. Ну тут окисел какой-то видимо. Да. Потому что змеевики. В них да. может быть опал... опаловидные такие тева. Ну похоже, да, видно опалчиков? Без да. очков не вижу. Ну как называется-то? Это да. все золотое да, вот да, эти? Да, да. Я очки какие? Да, я очки какие? Золотуху. А? Иван, какие да. очки-то? Да? Да я не разбираюсь. Дай посмотрю, скажу. Увидишь что-нибудь на дальней. Увидел тебя хорошо. Молодой-то <свят> ты какой еще? <свят> Сколько тебе? 66. Он а мне 72 уже исполнилось. Ну, <свят> а <свят> ты еще пацан. <свят> <свят> <свят> <у вас> <свят> это хорошо. А дома у меня. Обратно поедем. Хорошо. Да. С автографом? Да, обязательно. У меня есть, но я еще одну с автографом. Ильдар Иванович, тогда. Так, что? Вот смотрите, Саски. вот пошли. Лишь? Вот пойдем ради интереса пройдем на центральное место. А во, вон они да? идут, ямка за ямкой. Не, ну здесь камни брали, я, я меня У меня у есть рассказ про Слепого. Кто уже прочитал книжку-то? У Южакова жил слепой, мужик один. Но я пацаном в магазин пришел, тут спрашиваю, вот дяденька, вот, который камнями занимается. Те, Фух, со Свердловского, гляди-ка, пацан. Тут у нас уж никто про камень это ничего не знат. А вот тут слепой есть. Он раньше-то был. Показали мне. Я, значит, к нему пришел. У меня. А, а чё тебе вроде надо-то? Я говорю, так вот вы говорят, камнями разбираюсь, какие камни слепой же я, а бабка вышла. Да чё ты мальца-то пугаешь? Все у тебя, все ты помнишь, все знаешь. Ну и вот, и начали чай пить, тут все, открывает сундук, достает чулок. Слушай, я по не видел. Вот куриное яйцо полностью граненное, аметистое. И он его на блюдечко положил, а солнечные деньги катают, и по всей комнате, знаешь, когда новогоднюю ночь. Блюки, да. как ага. елка новогодняя, ага. да, А бабушка-то, бабушка-то стоит с ним рядом и говорит, это ж эко-красота такая, вот гляди-ка, что делается вот в земле, самого Бога, Богом рождена. А ведь это какие человеческие руки-то приложить надо, чтобы эко-красоту-то сделать. Такая бабка интересная. А он, значит, не видит, а говорит, а и правда, гляди-ка, как мерцатся все. Достал вот такую призму топазовую, из голубого топаза призму. И по всем граням призмы, агранта сделана. сделано. В то время топаз таким образом отгранить, это же какое искусство надо было. И вот этих два камня, они у меня до сих пор перед глазами. Ну и он говорит, я говорю, так вот расскажи, какие... Как, мол, найти ямы-то? Он, а что, я тебя провожу, бабка, и говорит, да сходи, сходи, а то в школе лет это не был. а гляди, тут случай. И вот он, я думаю, ни хрена себе, слепой, а поведет, как же он меня поведет то А он мне говорит, а ты вот в детстве, где бывал, помнишь, как найти тропинку и куда-чё? Что перед глазами-то, говорит, стоит? Я говорю, точно. Так вот ты, говорит, только показывай, чтобы я не запнулся, а я тебе буду говорить. И вот мы из Рыжакова через речку, через мост перешли. И он начал говорить, вот сейчас будет поляна, мы тут в детстве футбол гоняли. Вот за поляной большая сосна стоит, там будет тропка, ты, ты налево. Я говорю, вот тут вот лужа, давай обойдем. И вот иду, его веду, он палочку идет, пришли его, вон там он там копит в которой он, видимо, еще ковырялся и вот сел. Я разведи, говорит, живой мне огонек-то. Я ему развел живой огонек, он сидит. А ты, однако, поройся, поройся, тут еще что-нибудь может быть. Еще мои деды и прадеды здесь робили. Ага. Тут, говорит, вот и начал мне рассказывать. А потом говорит, а ты что найдешь-то мне дай, я тебе скажу, что ты нашел. Я думаю, ничего себе слепой ведь. Даю ему этот самый э, змеевик, а там змеевиковая яма с турмалинами была. И с Марионами тоже они все вместе тут. Он берет, однако мылинка, глянь как, говорит, мыленка, это, говорит, змеевик, по-вашему-то. Ага, я ему пигматита кусок даю, он провел рукой, а он же эти выступает. Угу. Он говорит, однако ведь это припас, знак это они припас пигматитом называют я думаю ни хрена себе потом Марион нашел, он тут же сказал ты гляди-ка нашел струганец какой хорошенький ты я говорю, вот ни хрена себе Минтересно. вот такой вот мужик потом идем с ним домой а он говорит, слушай для да чего люди, говорит для того, чтобы Всю красоту похабят, портит. нечто, говорит, для того, чтобы понять, что красоту-то надо видеть живыми глазами, ты, говорит, «Питут, питут. чтобы не уже не уж надо ослепнуть, чтобы потом понять, что потеряли-то. Я думаю, ничего себе. А ты, говорит, на, на лесопеде-то умеешь ездить? Я говорю, умею. Так знаешь что? Ты как на лесопеде-то ездишь? Ведь только вперед смотришь, я говорю, ну да. Так ты вот всю жизнь говорит вперед смотри, а под ноги ты говорит не смотри, а то запнешься. Вот такой мужик был. Очень интересный.